Всем привет, с вами я Настя. И сегодня мы будем играть в казино на Amazon RPE седьмом сервере. И мы будем играть в Хайдайс. Так как мы администратор, и нам можно играть только в Хайдайс. Сейчас будет наша первая ставка. И мы посмотрим, насколько ее поставит наш крупье. Я последняя, и у меня упадает 12. Офигеть! Я думала, я уже проиграла. Потому что у него 11 было. Это почти максимальное число. Мне дали 75 тысяч. Итак, следующая ставка 11 тысяч рублей. Посмотрим, что же нам выпадет. В этот раз мы точно проиграем. Вот, смотрите, выпала двоечка там у кого-то. Вот, и мы бросаем, и нам выпадает восьмерка. Но это полюбасу. Вот еще Сергей остался. Смотрите, что у него выпадет, мне интересно. Ура, у него шестерка, мы выиграли, офигеть. Мы 30, ты... мы 30 тысяч выиграли. 29 700. И кто же у нас выиграет? Но ну, в этот раз уже точно мне не повезет. Потому что нам достаточно много раз везло. И все. Игра началась, короче. Посмотрим, кому выпадет 12. И что-то никто не кидает. А, за тысячу разочек и хватит. Вот, да. А, 5 мне выпало, все, я точно проиграла. Потому что... Вон, у него 10 выпало. Вот, красавчик просто выиграл. Короче, давайте. Итак, у нас 2 человека поставила. Всего играет 3. Что-то вообще мало как-то людей. Ладно, у меня выпало 9. У него сейчас выпадет 10. И я буду орать, если это так. Смотрим. Что же у него выпадет? У него выпало 5. Ой, oh, yeah. ура, я выиграла. Плюс 100 тысяч рублей. Посмотрим, кто в этот раз выиграет. Я надеюсь, он выиграет. Давайте. Так. Сейчас он бросит кости. Ой, ладно, бросаем. 6. Все, в этот раз мы проиграли уже точно, потому что... Я не знаю, ему меньше полюбасу не выпадет. Ну, не выпадет. Вот, не знаю. Да, ему выпало 11. 50 тысяч рублей. И что-то остальные три игрока какие-то вообще неактивные, не ставят ставки. Вот, один уже поставил. Ну и давайте, начинаете. И у нас э, первого игрока выпала восьмерка. И кидаем. У меня выпадает десяточка. Если у него, хоть бы не, ему не выпало ни 10, ни 11, ни 12. Господи, да, я выиграла. Просто плюс 135 тысяч рублей. 50 тысяч мы еще ставим. И у нас 6 лямов 600 ровно. И так, бросаем кости. И нам выпадает 11. Господи, если 12 сейчас выпадет, я просто буду орать. Фух, слава богу. И плюс 150 тысяч рублей наши. Просто обожаю Хайдайс. Я... У меня выпало 10. Мы сейчас с Ахмедом будем переигрывать игру. Господи, я надеюсь, я выиграю 60 тысяч рублей. Ну, то есть 15, и мы поднимем 60. Это вообще очень круто. И у него выпала пятерка, а у меня восьмерка это изи вин просто. Плюс 60 тысяч наши. Итак, ждем следующую ставку. А пока мы ждем, пока вручат нам эти 60 тысяч рублей. Вот все. Плюс 54 тысячи. Смотрите, 3000, это просто самая минимальная ставка, наверное. Да. Yeah. И здесь что-то очень мало тысяч как-то ну это серьезно не жалко даже проиграть будет да вот у меня тройка выпала вообще самое маленькое число вот у нас выпал тройки вот александру повезло у него 11 ну как бы это мелкая ставка так что мне все равно 50 тысяч рублей поставили и так смотрим я надеюсь на победу и я надеюсь что никому не выпадет ни 12 ни 11 ни 10 кроме меня и у меня выпало 11. Офигеть, Саня, выпало 12. Это как еще такое возможно? Капец, мне не повезло, конечно, на одну очку обогнал. 9, 6, 8. Блин, одного очка не хватило. И что же выпадет Леону? И мы ждем 3 секунды. И ему выпало 6. Ага, окей, у меня 8. Я тоже опять на одну очку отстала. Что-то вот вообще мне не везет. Вот, 50 тысяч мы еще ставим. И мы возвращаемся почти к нашей прежней сумме. Ну, давайте хоть мне сейчас победу, пожалуйста. 8. Так, Саня, что тебе выпадет? Давай, бросай уже. Ладно, я брошу. У меня 6 выпало. Все, я опять проиграла. Вот просто на 2 очка теперь. Просто на 2 очка. Мне не хватает постоянно очков, что такое. Вот мы поставили. И мы играем вдвоем. Или Дима еще поставит. Ну вот, давайте посмотрим. Саня что-то не ставит. Да, вот все поставила. Сейчас мы начнем игру и что-то вообще сумма наша уменьшается, все. Ему Диме выпало 12. Что серьезно? Да ну нафиг, как так-то? 100 тысяч, короче, мы играем. Я думала, уже лям вообще кинули. Это вообще капец. Сейчас бы лям просрали прикол. Капец, блин, вот постоянно Саня выигрывает. Что с ним такое? Какой-то вообще читер. Давайте мы встанем на другое место. Это место невезучее какое-то. Все. Двоечка. И пятерочка. И сейчас ему выпадет. Ого! Че, серьезно, ему тоже два выпала? Лол, мне повезло, у меня было маленькое число. Играем троем, мы троем играем по 150 выигрываем. Такс, такс, такс и игра началась. 12 все, Дима выиграл, Дима выиграл, потому что у меня самое маленькое число. Итак, мы бросим кости. И у нас выпало 12. Это просто очень круто. 86, Ой, господи, что за хрень? А, такс. 12-12. Пацаном вы, вы вышло. А, господи, что же у него в этот раз выйдет? Блин, я надеюсь, я выиграю. Блин, у меня пятерка, это маленькое число. Если я сейчас... Фух, ему одного очка не хватило. Плюс 180 тысяч рублей. И сейчас уже мы точно просрем их. Смотрим. 13, 12, 11, 10 должно выпадать только мне. Правда, 13 здесь нет, ну да ладно. Бросить кости. 12 мне выпало! Просто изябин на 300 тысяч рублей. Господи, блин, в смысле переигрываем? Да ну нафиг, как так-то? Бросить кости. Мне выпало 10. И надеюсь, ему не выпадет ни 11, ни 12. Просто смотрим, просто смотрим, чьи будут 300 тысяч да и это плюс наш просто тупо выиграли уже 6 миллионов 700 тысяч у нас и мы играем оба мне выпадает 6 а ему 8 и мне два очка не хватает для победы и мы не расстраиваемся а продолжаем играть и я не знаю на сколько ставок мы примерно еще сыграем но смотрите вот мы поставили 100 тысяч и наш баланс это 200 тысяч рублей и и мы бросаем кости и мы проигрываем потому что нам выпадает 2 я бы сейчас но если бы выпало один <св> и мы бы выиграли но да, не везет нам не везет давайте еще соточку играем или сколько тут? Да, соточка ставим ставки мы повышаем до этого <св> мы играли ой вообще гляньте 4 выпало господи нужно кидать чтобы нам выпало 11 я в шоке я сказала 11, и мне выпало 11. Я в шоке. Леона выпало 12. Как так? Он на одну очко меня обогнал. <laughs> Я в шоке просто. Я говорю, что сейчас мне должно выпасть число 12. Просто кидаем и выбиваем, блин, 4. Но сейчас мы проиграем, потому что ему выпадет большее число. Хоть бы ему выпало 3 или 2. <laughs> или вообще 1. Ого! Я выиграла, чё ему выпало? Лол, ставка 100 тысяч рублей. И у нас 6 лямов 500. Так, я надеюсь, мы сейчас выиграем. Смотрите, мы бросаем кости, и нам выпадает 2. Блин, мы на 2 очка всего лишь отстали от него. Ладно, ждем следующую ставку. Еще мы сыграем примерно 3 ставочки, потому что бог любит троицу. Давайте мы сыграем прямо ровно три ставки, и мы закончим на этом видеоролик. Итак, мы кидаем на счет три. Раз, два, три. Пятерка нам выпадает, а ему семерка, мне опять два балла не хватило. Господи, два очка всего лишь. Это как? Как такое понимать? Итак, ладно, еще осталось у нас две ставки которые мы должны по -любасу затащить. Давайте мы выйдем и зайдем в крупье И вот так вот будем смотреть вперед ставка. И просто мы обязаны выиграть, и нам обязана выиграть сейчас либо 11, либо 12. 11 нам выпало. Господи, хоть бы ему не выпало ни 11, ни 12. Пожалуйста, выпади ему число 5, или 9, или я не знаю, или 4 вообще. Короче, я выиграю. Да, я выиграла 180 тысяч. Итак, наша последняя ставка на сегодня. Давайте вот так вот мы сделаем. И последняя ставка. Надеюсь, он поставил 100 тысяч. Да, он поставил 100 тысяч. Так делаем ставку. Александр, делай свою ставочку прямо сейчас. И мы выигрываем у тебя ее. <laughs> ну же. Да, он поставил. Ура! Мы играем просто два человека против собой. Мне должно сейчас выпасть число 11. Мне выпало 9, но я его выиграла. Это была наша последняя ставка на сегодня. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Я уделила вам 10 минут своей жизни из админских будней. И как бы, да, я знаю то, что я сейчас не работала все эти 10 минут. Вот. Но я делаю видеоролик для вас. И если вы будете регистрироваться на этом сервере, то вводите мой ник при регистрации. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока!